Чтобы прожить жизнь со смыслом, получить от жизни удовольствие и радость от такой жизни, и, как говорил классик, и чтобы не было э, больно Мечительно за больно. бесцельно прожитые годы, нужно очень любить людей, любить людей.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 не хочу, да, я как будто себя и отвергаю, да, а вот -то это тотальное себя... человеколюбие, получается, это и есть вот это тотальное принятие себя, растворение в этом а, целом и гармоничное движение. Ну, можно так, можно, можно так, так да, идти сказать? через себя, да. но это все взаимосвязано, да. Ну, это да. очень непросто, кажется, кажется так просто, а все на самом деле непросто, но достижимо. Ты знаешь, вот э, здесь на ретрите, э,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 вы много говорите о радости и о том, что радость это самая высочайшая вибрация, без которой невозможно счастливая жизнь, что это основа, но насколько я вижу, большинство людей разучились радоваться, взрослых людей. и как